Второе место, уверен, что никто не ожидал его здесь увидеть, это эстетика, друзья. Всем привет, сегодня топ-8 бюджетных добавок для прогресса в твоих тренировках: для того, чтобы лучше расти, лучше восстанавливаться. И самое главное, чтобы это сильно не било по твоему кошельку. Топ-8 моей подборки, которые я точно знаю, что работает, которых я уверен, сам периодически использую. И если вы будете это использовать, то 100% получите от них результат, вы их почувствуете. Номер 8, сразу две добавки, мелатонин и габа, гамма-аминомасляная кислота. Эти ребята помогают нам спать. А как мы знаем, сон это восстановление, это рост мышц, это восстановление СНС, это регенерация организма. И когда мы спим, мы не можем есть, соответственно, мы еще и калории тратим, сжигаем жирок. Поэтому, для того, чтобы лучше спать, вы можете закидывать и мелатонин, и гамма аминомасную кислоту. Кстати, рекомендую в форме, Пикамелона очень дешевая добавка, стоит меньше 100 рублей, но она реально вот на чувствуется. Единственное, нужно подобрать свои дозировочки. Когда вокруг темнеет, когда мы ложимся спать, организм вырабатывает гормон мелатонин, который позволяет нам хорошо и быстро заснуть и во время сна хорошо восстанавливаться качественно поспать. Ведь все мы знаем, если мы не выспались, продуктивность сразу падает, тренировки уже не те, концентрация внимания и вообще что-то и все идет не так, такое ощущение. Поэтому очень важно следить за качеством сна. То же самое и габа, гамма-аминная масляная кислота. Она улучшает наше качество сна, помогает за меньший промежуток времени просто лучше выспаться и это не значит что ты можешь принять мелатонин и габу и спать меньше нет просто за те же самые там 8 9 7 часов сколько тебе нужно ты сможешь чувствовать себя еще лучше и еще лучше улучшить свое восстановление 7 витамины и минеральные комплексы эстетический человек как правило вообще не запаривается о еде не доедает каких-то микро макроэлементов чего-то не хватает каких-то витаминов и скорее всего диета абсолютно не сбалансированная то есть вот прям что купил то и съел, а иногда и ничего не съел. А иногда просто закинул что-то по пути, или даже не купил у кого-то, взял, что-то схватил. В общем, вам нужны и витамины, и минералы для полноценной работы организма, не говоря уже о восстановлении на тренировках. Соответственно, для того, чтобы все это восполнить, можно купить просто витамины, минеральные добавки. Конечно, по-хорошему сдавать анализы и посмотреть, что у вас в дефиците, но это очень дорого, и, как правило, многим проще просто купить, например, полностью витаминный комплекс, который очень много чего содержится, и периодически пропивать. Так делаю лично я, где-то раза 3-4 в год пью витамины. И это абсолютно не значит, что ты можешь купить эту банку и заменить ими свою сбалансированную диету. Нет, вообще нет. Ты должен стараться делать свое питание максимально сбалансированным и здоровым. Ни в коем случае нельзя заменять БАДами приемы пищи. Так делать вообще не стоит. Но если все-таки по каким-то причинам диета не подходит ни под какие мерки здравости и адекватности, и ты хочешь дополнить ее, то витамины минеральные комплексы тебя помогут. 6. Ашваганда. Я ее начал тестировать совсем недавно. Кстати, сначала убедись, что в своей стране она у вас не запрещена. Она помогает вам снижать кортизол, стрессовый гормон в организме, быть вам более спокойным, более такой на чиле, на релаксе, повышает ваш тестостерон. Большое количество исследований было проведено, я тоже затестировал, и реально чувствуется. Вот, я человек, который в принципе по жизни максимально спокоен, и казалось бы, что меня может еще больше успокоить? Но даже на моем уровне спокойствия, спокойствие стало еще больше. Это помогает вам и заснуть, и более круто себя чувствовать в течение дня. Ну и как минимум повышение тестостерона – это уже хорошо. А как мы знаем, тестостерон решает и мышцы строят, и настроение ваше в течение дня, и в принципе, настрой по жизни. В общем, ашваганду топ, тестируйте, рекомендую. На пятом месте – протеин, возможно, все еще актуальный вопрос, а сколько я наберу с одной банки протеина? И я тоже задался таким вопросом. На самом деле это просто белок, который, кстати, в большинстве своем даже дешевле, чем обычная еда. И опять же, это не значит, что нужно заменять еду прям полностью. Но в моем рационе протеин стал неотъемлемой частью. Я очень часто его использую, стараюсь его покупать. И, например, вы видели цены вообще в магазинах? Сколько стоит съесть стейк? Кусок лосося, например, купить себе и делать это каждый день. Или постоянно есть какую-нибудь куриную грудку. Как минимум надоедает, ну и по деньгам там можно выходить, ну такое себе. Плюс протеин, как правило, сладкий, разнообразных вкусов. Вы можете добавлять его в блинчики, готовить с ним какие-то прикольные сумасшедшие десерты, которые вам придут в голову. И в принципе это очень удобно. Вы можете закинуть его после тренировки, перед тренировкой, и вы не успели приготовить еду, у вас какие-то отмазы. Быстренько накинули с куб, замешали все это в шейкере. Удобно, классно, вкусно. И полезно, потому что белок нам нужен, и если вы не добираете белка, если у вас не лезет еда, если по еще каким-то причинам вы не можете поесть, не успеваете туда-сюда, в общем, протеин это реально крутая добавка, которую я тоже рекомендую. Не заменяйте большую часть протеином обычной еду, потому что обычная еда это must have. Это то, что должно быть у всех. Протеин это просто добавка для удобства. Номер 4. Омега-3 жирные кислоты. Я раньше пил достаточно много этой добавки. Прям в течение года купил себе здоровенную банку с протеин И просто закидывал примерно 3-6-10 грамм каждый день. В зависимости от того, как я забывал, либо не забывал. Огромное количество исследований доказывает, что омега-3 жирные кислоты нам нужны для организма, для поддержки вашей сердечно-сосудистой системы, нервной системы, для обменных процессов и все такое. Но, правда, и в последнее время тоже начинают появляться исследования, что, в принципе, мы можем обойтись и без них, особенно люди, которые с самого детства не. у них не было доступа, допустим, к жирной рыбе и все остальное. То есть у них организм учится использовать какие-то другие источники, например, семена льна, которую я тоже стараюсь кушать каждый день. Но все-таки для того, чтобы синтезировать прям полноценно всю эту историю, организму нужно потрудиться. И если у вас есть доступ, например, жирной рыбе, вы кушаете это постоянно, периодически, то это круто, вам не нужно покупать, скорее всего, добавки. Но если нет, и вы чувствуете, что вот, в принципе, вы можете себе это позволить, попробуйте, возможно, улучшится состояние кожи, ногтей, волос. Ну и, в принципе, не смотрите на вот внешние факторы, они не должны быть мгновенными. Конца концов, это все на долгосроке, это всего лишь, опять же, добавка, это необходимый элемент для нашей жизнедеятельности, работы и здоровья. Номер три. Кофеин. Я помню время, когда предтрены были просто дичь как популярны, да и в принципе сейчас огромное количество производителей, различные составы, но все-таки основную часть как правило занимает там именно кофеин, который сто процентов работает. Сразу скажу, что не стоит юзать его на постоянной основе, потому что и привыкание вырабатывается, и цены истощается, и на основу это может повлиять, и в принципе есть некоторые нюансы. Но то, что я точно могу сказать, если ты примешь таблетку кофеина, например, 100, 200, 300 миллиграмм, не стоит больше за один раз, да и в принципе не стоит больше, то ты его почувствуешь. повышение работоспособности, улучшение настроения, самочувствие, пушка. Но опять же, все это стимуляторы, они работают, да, но не стоит ими злоупотреблять. Второе место, уверен, что никто не ожидал его здесь увидеть, это калий. Именно калий, да, минеральное вещество, которое нужно кушать Каждому человеку, в основном, конечно, из продуктов питания, да и в принципе же у вас есть продуктов питания. Но сколько вы съедаете овощей фруктов за день, чтобы восполнить всю свою норму? А ведь калий у нас ответственен просто за огромное количество функций в организме, в том числе поддержание водно-солевого баланса, чтобы вы не были отекшим, чтобы мышцы наполнялись водичкой. не вот Да, не под кожей водичка, чтобы была, а именно внутри мышц Натрий-калиевый баланс, нервная проводимость, поддержание нормального кровяного давления и сахара в крови. Калий топ, калий пушка. Кстати, сюда еще рекомендую добавить магний и самая дешевая, мне кажется, добавка это аспаркам. Пробуйте с помощью разных табличек, примерно прикинуть, сколько калий и натрий вы кушаете и сколько вам не хватает для полноценной работы организма, потому что если вы тренируетесь, все это дело выходит спотом и соответственно вам это нужно больше. И номер один добавка, которая работает просто мега-мега-мега круто. Это креатин. Да, я начал использовать креатин лет с 14, уже тогда понял, насколько она крута. Она реально поможет вам и в силовых показателях вырасти, и в массы накинуть. В общем, это одна из самых изученных добавок спортивного питания, которая, опять же, повторюсь, 100% работает. Креатин моногидрат довольно дешево дешево и сердито, вы можете найти почти во всех спортивных магазинах, наверное даже во всех, есть конечно разные формы креатина, классика это моногидрат, но если вдруг по каким-то причинам он вам не подходит, то можете попробовать и другие, но в принципе моногидрат он самый дешевый и опять же повторюсь, работает. Главное не стоит пить его прям на самый-самый тощий голодный желудок, как вы говорите, особенно тем у кого проблемы с ЖКТ. Ну и, в принципе, желательно пить с углеводиками, чтобы с инсулином все это расставилось куда надо. Хотя, опять же, по исследованиям, вроде как, можете пить его и прямо на чистую, и без проблем все это тоже усваивается. Фаза загрузки, без загрузки, кому как. Фаза загрузки, когда вы пьете больше, например, в течение 5 дней, там, x3 или x4, например, 20 грамм в течение 5 дней. У каждого там свои дозировки. Это делается только для того, чтобы ваш организм быстрее накопил креатин и сам эффект наступил быстрее. Например, когда я попробовал первый раз креатин, мои силовые показатели выросли от 10% абсолютно в каждом упражнении. Я подумал, вау, нифига себе, как круто это ощущается. Потом накинул углеводиков побольше и они продолжали расти. И так где-то, наверное, недели три я прям прогрессировал четко, четко, четко. В общем, креатин – это очень классная добавка. Ну и в принципе, это вот такой вот ТОП-8 на этом все, друзья, estheticsfamily.com для того, чтобы приобрести программу тренировок и планы питания, потому что сколько добавок не принимай, если ты неправильно тренируешься, нифига не поможет. Добро пожаловать Семья Эстетики и увидимся в следующих видео.